Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить турецкую пиде, рамазан пидеси. Для этого нам понадобится 600 грамм муки, 4 грамма дрожжей, чайную ложку соли и 400 грамм холодной воды. Я это делаю все в стационарном миксере, вы можете замести вручную. Мое тесто готово, я накрываю пищевой пленкой и оставляю, чтобы тесто поднялось. Тесто у меня поднялось в течение 20-25 минут. Намазываем руки растительным маслом. Если у вас тесто чересчур липнет, можете чуть-чуть припылить мукой для легкости и чистоты можете сразу поставить на пергамент делаем круг или овал как у вас получится Нажимаем кончиками пальцами по бокам. Тесто мягкое, пушистое, очень хорошее. Оно подойдет как и пиде, Рамазан 50. И так и подойдет... Это тесто практически универсальное, оно тоже подойдет к пицце. Делаем вот такие углубления. Рамазан 50 раньше... Во время Османской империи ее очень любили. Даже сам султан очень любил эту лепешку, так скажем. Итак, один желток, чайную ложку молока, смешиваем. И наносим поверхность нашей будущей пиде. Сверху можете присыпать э, кунжутом. И здесь есть чурикоту. На русском это чернушка пассивная. Я не знаю, вы найдете ее или нет, но можете и без нее сделать. Это педео очень вкусно получается. Я всем советую ее приготовить дома. Во время карантина этот самый то.